Нужно помнить, что людей, с которыми вы работаете, нисколько не заботят ваша внутренняя жизнь. Это ваша задача. У них есть своя внутренняя жизнь, чтобы над ней работать. У ваших клиентов бывают свои негативные настроения, собственные проблемы и тревоги, как у любого другого, начиная с вас. Но когда вы сталкиваетесь с людьми в рабочей ситуации, не нужно выносить в общении подобных вещей, потому что если они начнут вносить всю свою негативность, а вы свою, этому не будет конца. Если вы чувствуете негатив, сделайте что-нибудь. Например, напишите что-нибудь очень плохое и сожгите. Войдите в зал для терапии, побейте, разбросайте подушки. Станцуйте ужасный танец. Вы должны найти для себя решение. Это ваша забота. А иногда хорошо спросить людей, с которыми вы работаете. Не чувствуют ли они с вашей стороны негативы? Не обидели ли вы Потому что иногда вы можете сами не замечать, что негативно. Можно обидеть жестом, одним словом, даже молчанием. Можно даже обидно посмотреть. Поэтому время от времени просите окружающих прощения. Скажите им, пожалуйста, ответьте честно, когда я вас спрашиваю. Выскажите все, потому что я живой человек. Иногда могу быть неправ. Я должен это исправить.